Здравствуйте, меня зовут Сергей Ковешников, я сотрудник компании Квип Group. Сегодня в школе Apache Lab мы поговорим с вами о шок-фризерах или аппаратах шоковой заморозки. Основное предназначение аппаратов шоковой заморозки – это быстрое охлаждение продукта. Есть определенные температуры, при которой возникают вредные микробы, это 20-40 градусов Цельсия. Как раз эти шокеры позволяют нам резко охладить продукт и избежать возникновения вот этих вредных микробов. Формируются более мелкие кристаллы льда, которые не так сильно разрушают клеточные оболочки продукта. Обработанные низким холодом, то есть температурой от минус 5 до минус 20, продукты лучше сохраняются и при разморозке или дефростации, Меньше теряют весе. Готовые блюда получаются более натурального цвета, вкусные и сочные. В современных шкафах шокового охлаждения появилась возможность после быстрого понижения температуры хранить продукты в режимах среднего и низкого холода, а также контролировать эту температуру внутри продукта. А после работы стерилизовать рабочую камеру ультрафиолетом. Некоторые модели контролируют прохождение ККТ, это контрольные критические точки, и предупреждают о нарушении нормативных показателей. По российским санитарным нормам, все продукты, предназначенные для дальнейшего хранения и при достижении ими температуры до плюс 65 градусов Цельсия, подвергаются быстрому охлаждению до плюс 5 градусов. Время охлаждения не должно превышать одного часа. Чтобы не тратить лишние деньги, нужно точно понимать зачем вам нужен этот шкаф у них бывают разные функции одни могут быть только интенсивного охлаждения другие могут еще и интенсивно замораживать у вторых мощнее холодильные агрегаты и усиленная теплоизоляция поэтому стоят они дороже шкафы отличаются и по размеру чем больше шкаф тем больше у него уровень загрузки шкафы с тремя пятью уровнями небольшие и их можно устанавливать на подставке Шкафы с 10 и более уровнями напольные. При использовании технологии Cook and Chill «Готовь и охлаждай» Шкафы шокового охлаждения и заморозки работают в связке с пароконвектоматом. Удобно иметь модели со схожими размерами рабочих камер, чтобы для перемещения емкостей с продуктами туда и обратно можно было использовать одну тележку. Аппараты шоковой заморозки бывают с программным обеспечением, ручное управление либо электронное. Также они оснащаются USB портами для того, чтобы программное обеспечение либо какие-то свои наработки шеф-повар мог перенести на такого же рода аппарат со своими настройками. Это очень удобно. Это позволяет сократить время, стандартизирует какие-то процессы, и не нужно к этому привлекать какие-то дополнительные, скажем так, силы или эксперименты. В шокерах компании Apache представлены все новейшие разработки и все тренды, которые сейчас присутствуют на рынке. Это возможность регулирования скорости вентилирования в камере, возможность регулирования влажности внутри камеры при заморозке, также возможность соединение щупа для того чтобы мы могли определить температуру как внутри продукта так и на его поверхности это очень важно потому что ну, скажем так интегрирована система распознавания образования корочки льда на поверхности продукта и для того чтобы избежать Такого замораживания придумана технология, которая позволяет резко поднять температуру, скажем, там, с минус 15, поднять ее до минус 5 и предотвратить этот, этот скажем так, неблагоприятный фактор при заморозке. Также в шкафах шоковой заморозки присутствуют такие новинки, как возможность помимо их основных функций замораживания, охлаждения и дефростации, еще и производить такие функции, как расстойка. Очень удобная технология. Технология в том плане, что накануне вечером повар или кондитер или пекарь сделал заготовки, поставил в этот аппарат, настроил временной какой-то период и, к примеру, с утра, когда он приходит на работу, у него уже произошла расстойка, он просто вынимает противень из этого шокера, ставит его в пары и уже получает готовую продукцию. Также кондитеры, которые производят шоколад, могут использовать эти шокеры в своем производстве. Очень удобная технология позволяет хранить или кристаллизировать шоколад при определенной температуре от 12 до 18 градусов и также поддерживать значение влажности от 45 до 50%. процентов. Такая технология этих аппаратов позволяет избежать выделения какао-масла в кондитерских изделиях, касаемо шоколада, и избежать белого налета, который часто бывает при неправильном хранении либо приготовлении этих изделий. Ну и подведем итог. Значит, Шкафы шоковой заморозки обеспечивают нам правильное охлаждение продукта, его, если необходимо, заморозить, соответственно, заморозку, его дефростацию, то есть разморозку, приготовление кондитерских изделий, то есть это расширенный функционал. Основное предназначение всех этих вещей – это избежать, образование бактерий в наших продуктах. Соответственно, мы выдаем качественный, здоровый продукт нашим потребителям. Шкафы шоковой заморозки освобождают поваров от монотонных операций, и работы становится на них проще и приятнее.